Есть закон сетевого бизнеса, называется один плюс один. Это закон, который гарантирует, что у каждого человека абсолютно, у каждого человека, будь он просто, получится построить партнерский бизнес. Самая главная ошибка всех людей, всех людей в сетевом бизнесе, в том, что они рано сдаются, да, то есть в том, что люди рано сдаются, опускают руки, да, то есть потому что сдаваться нельзя. Так вот, закон «1 плюс один говорит о следующем. Давайте так. То есть 1 плюс 1. Говорит о следующем, о том, что у нас с вами есть 12 месяцев. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <решит> у нас с вами есть 12 месяцев, как 12 уровней глубины. Вот. Но представим, что вот мы с вами сегодня стартуем, делаем с вами первый депозит. Да, то есть, давайте я черкну. То есть это 12 месяцев. Мы с вами сегодня стартуем, делаем первый депозит, условно там 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, миллион. То есть кто какой депозит делает. И, соответственно, мы приглашаем одного человека. То есть у нас есть там родственники, я не знаю, Женя Пронягин. Он уже маму подписал сюда. Мама уже сейчас будет инвестировать. Уже не вообще современная мама, которая там и доходные автомобили покупает под сдачу. Вот И, соответственно, будет сейчас сюда инвестировать. Это очень круто, на самом деле. Я всегда люблю, когда делается бизнес вместе, инвестиции, тем более, когда родители с детьми, когда... А, там, брат, сестрой и так далее. То есть, когда появляется общая цель, да, то есть, и люди а, вместе двигаются, и так далее. Вот это очень круто, на самом деле. Соответственно, а, вы за целый месяц, то есть вы 29 дней ни хрена не делаете. То есть вы сегодня инвестировали а, и 29 дней ни хрена не делаете. И в последний день приглашаете только одного человека. Только одного человека. Соответственно, и у вас в первый месяц два человека. Два человека. Соответственно, на второй месяц делаем то же самое. То есть мы приглашаем одного человека, и наш человек приглашает одного человека. То есть мы пригласили, и он пригласил одного человека. И у нас на второй месяц уже будет сколько? Четыре человека. То есть четыре человека на второй месяц будет. Соответственно, дальше мы можем считать, да, то есть опять, на следующий месяц мы только по одному человеку. То есть все приглашают только по одному. То есть по одному за месяц. То есть все, вот больше одного нельзя. Больше одного нельзя, мы все приглашаем только по одному человеку в месяц. Вот 30, мать вот дней мы только все по одному приглашаем. Соответственно, у нас появляется на третий месяц 8 человек, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 512, 1024, 2048. 4000 4096 4096 это вот 12 друзья мои то есть вот 12 а, здесь неправильно 12 получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4096 человек то есть мы суммируем да то есть вот представьте у нас команда даже 4096 человек да, то есть а, они могут быть там находиться в трех уровнях, пяти уровнях, двенадцати уровнях и так далее. То есть даже представьте, что вы вот с 12 уровня, то есть у вас они на двенадцатом уровне будут, вы достигнете определенный а, определенный статуса, да, то есть карьерная лестница за год вы же продвинетесь, а, выйдете на один процент. Представим, что я не знаю кто-то а, вот здесь в глубине ну, из 4000 человек явно кто-то 6 миллионов может проинвестировать, он получает 420 тысяч в месяц. Вы с этих 420 тысяч получаете 1%. Сколько это? 4200 получается, если не ошибаюсь. То есть просто, да, то есть 4200 пассивного дохода вот с 1%, а там может быть таких 100 человек, может быть 10 человек. Да? То есть, ну, условно, я думаю, что 4 тысячи человек – в среднем, если возьмем инвестицию в 100 тысяч рублей, это, я не знаю, сколько это, 4096, 4096 мы умножим на 100 тысяч рублей, это 409 миллионов. Ну, это примерно пол ерда. то есть пол ярда вот здесь может находиться, понимаете? То есть и вы с этих 500 миллионов, да, то есть с этих 500 миллионов, получаете а, свои проценты где-то получаете столько процентов где-то два где-то три мы, мы сейчас об этом поговорим я хочу вам рассказать просто про закон один плюс один то есть а, почему звучит один плюс один потому что больше одного приглашать нельзя почему больше одного человека в месяц приглашать нельзя а, кто знает кто знает почему больше одного человека приглашать нельзя напишите в комментариях то есть мы приглашаем только за а, один а, один человек за месяц больше одного приглашать нельзя. Почему? Так, у меня есть задержка. И. <смех> Никто не знает, почему больше одного приглашать нельзя. Чтобы крыша не поехала. Чтобы у вас крыша не поехала. То есть больше одного приглашать нельзя. А крышу снесет. Вот правильно. То есть, чтобы у вас крыша не поехала. Почему крыша может поехать? Потому что все очень просто. Смотрите. Потому что если мы с вами будем за месяц приглашать не одного, а двоих, то есть 28 дней ни хрена не делали, а потом в конце пригласили двух человек, то что у нас произойдет? Смотрите, 3 человека, 9, 27, 81, 243, дальше я не справлюсь, 243, 729, дальше у нас 2000, 187, дальше у нас 6561, дальше у нас 19683, дальше у нас 59049, дальше у нас 177147, и дальше у нас с вами 531441 человек. Вот чувствуете разницу, да, то есть крыша может поехать, смотрите. 4 тысячи человек и 531 тысяча. То есть мы просто в первый месяц начали приглашать на одного человека больше. То есть вот разница, разница, она вот здесь, понимаете? То есть мы плюс один, то есть мы приглашаем на один человек больше. И у нас вот здесь колоссально на дистанции получаются просто сумасшедшие цифры. На самом деле это не просто закон плюс один, это вообще фундамент всего бизнеса. Кто читал 10 уроков на салфетках? Это же, по-моему, второй или третий урок на салфетке. Да? То есть если мы с вами приглашаем не трех человек, а в первый месяц мы надрываем задницу, приглашаем пять во второй месяц у нас уже во второй линии 25, в третьей линии будет 125, в четвертой линии 625, 625, в, там, в пятой линии у нас будет 3125. Понимаете, вот это по факту то, что может сделать из вас долларового, да, то есть а, долларового миллионера. Да, то есть все, что вот нужно, это напрячь свои булки и вот сделать вот это вот, да, то есть просто, я не знаю, 3-4 уровня прокачать сильно, соответственно, а чтобы прокачать это, нужно начать себя во-первых, идет дубликация в сетевом бизнесе, да, то есть, почему я захожу на 6 миллионов, я хочу стать примером для своих партнеров, для людей, которых я завожу, и в целом, да, для меня проще будет отрабатывать возражения, я тоже буду строить первую линию, я тоже буду приглашать сюда инвесторов, и когда я буду говорить о том, что, слушай, крутой бизнес, офигенный бизнес там и так далее, но они спросят, у тебя какой пакет, я скажу, ну, скажу на 100 тысяч, и как бы это не будет в моем случае, значит, я не сильно верю в бизнес, да, то есть, ну, у каждого свои возможности, мы про это говорим, да, есть, но люди знают мои возможности, да. То есть, и когда я скажу, я зашел здесь на 10, на 15 миллионов, они скажут, ну, все вопросов нет, мы заходим, потому что, ну, все понятно, как бы все, все, отлично. То есть, для меня это инструмент закрытия сделки, мотивации, дубликации и так далее. То есть, и каждый из вас должен это понимать, да. То есть, поэтому важно наращивать свой депозит, наращивать свой актив, который приносит вам пассив, да? то есть, соответственно, вот эта сила партнерской программы, вот сила партнерской программы.